Я очень рад встретиться сегодня с вами. Самое главное для всех, для нас, для артистов, самая лучшая награда – это ваша поддержка, ваши аплодисменты. Нам больше ничего не надо на этом корабле. И еще я хотел сказать два слова о том, что нам сегодня помогает вот Алексей, наш замечательный диджей, и Елена сегодня в качестве видеооператора и поскольку поаплодируем и поскольку эти ребята помогают мне вот и значит наверное будет какой-то фильм то мне приходится вернее придется наверное все-таки э, одеть бейсболку объясним почему как я ее называю, это у меня шапка-невидимка или средство от Вот, Поэтому, значит, я таким образом сегодня перед вами буду продолжать выступать. Ну а вы поддерживаете вначале три пьесы. Вот это одна из пьес, это называется медленный плюс. Сейчас я его доиграю. Следующая будет мисти. И потом одна пьеса в моей аранжировке из репертуара а потом дальше мы пойдем я буду все объявлять спасибо